Да, мы в этом отношении разбираем на общей теории магии процессы формирования, становления и проекции различных божественных пантеонов. Всегда говорили, что помимо самой системы построения цивилизации, да, помимо развития культуры, помимо процессов, связанных с ростом сознания, сознания, не только человека но и вообще всех живущих под игиды этих богов. Это очень важно, ведь одним человеком ничего не ограничивается. Есть огромнейшее количество других рас, которые, возможно, вы не понимаете или не принимаете за расу. Есть эльфы, есть гномы, есть духи, есть полудухи. Они тоже, между прочим, существуют, только в других формах бытия. И помимо того, что есть определенное техническое задание для того, чтобы развивались и росли все эти расы и все цивилизации, имели право существования наряду с другими, одна из, одно из условий, подчеркиваю, одно из условий, это развитие уникального человеческого сознания, когда человек превращается в бога, то есть формирование человеку-бога. Еще раз, это не самая главная цель. Не вбиваете в голову в себе эту глупую, чужеродную иллюзию. Ничего не делается ради человека. Это величайший обман, который затмевает разум. Человек – это не точка приложения божественных результатов. Это одна из, одно из условий технического задания. Коих в ТЗ тысячи пунктов, и человек – один из. Вот это человеческое сознание оно должно нести в себе отпечаток богов. То есть сделать таким образом цивилизацию, где не только человек, а любой элемент будет способен эволюционировать нормально до своего бога. Бог, разлагает свое сознание, отправляет свое сознание в путешествие-путешествие за опытом. Сознание приобретает этот опыт и возвращается назад она не должна заблудиться по дороге, она не должна быть продана в рабство, Оно не должно потерять контакт со своим божеством. А если оно потеряло контакт, оно должно вернуться к нему, к нему, а не к чужому богу. Если он постучится в чужие двери, не зачет. Когда это случится, сформируется алгоритм как самым быстрым и максимально эффективным путем этого достичь. Причем не оставляя после себя кровавые трупы эльфов, гномов, не уничтожая ведьм, не сжигая их на кострах, а позволяя всему существовать наравне с тобой. Пока этого никто не достиг. Существующая монотеистическая парадигма Хоть она и доказывала обратное, что она способна, добилась результатов еще хуже, чем предыдущий. Это, к сожалению, уже всем очевидно. Тут уже, что называется, перед смертью не надыси, но последние, за ближайшие 150 лет все равно ничего не успеть, по крайней мере этой системе. В любом случае придется возвращаться к истокам, неизбежно это произойдет. Это всего лишь алгоритм как это сделать, не оставляя за собой кровавых ошметков и не тратя очень много природного ресурса, не тратя очень много временного ресурса. Вот это, собственно говоря, и задача. И все боги работают, кто-то работает пантеонами, кто-то работает поодиночке, кто-то объединяется с другими системами. Различные есть формы и возможности. Но задача именно такая. Сознание человека должно быть подобным сознанию Бога. Что не должно быть разницы между биологической и белковой формой существования и небелковой. Всего лишь.